Здравствуйте, я директор автототем на Варшавке Волохин Владимир Алексеевич. Наша компания существует на этом рынке более 11 лет. В сфере локального ремонта мы довольно уверенно себя чувствуем. По сравнению с другими центрами нас отличает быстрота ремонта, стабильное качество и применение материалов, которые соответствуют самым высоким требованиям. Это материалы Dupont и других известных марок. Мы занимаемся, кроме локальной покраски, удалением вмятин без покраски, химчисткой, полировкой, защитными составами, которые наносятся как на кузов автомобиля, так и на стекла и внутри салона. Также мы делаем химчистку, тонировку и бронировку деталей. Также у нас есть услуга оценка повреждений по фотографии. Вы можете оставить свою заявку на нашем сайте, либо позвонив по указанным телефонам, и вас офис-менеджер всегда запишет на удобное для вас время. Проехать к нам можно через дублер по Варшавскому шоссе, дом 132А, корпус 1. Часы работы с 9 до 21 часа. Всегда будем рады вас обслужить.